В этом сезоне мне повезло протестировать новый кайт Paravis Smile 3 на финальных этапах разработки. Летом нам достался 10 размер, сшитый из облегченной ткани Доминика, а осенью 12 размер из той же ткани. Десятку брали под легкого кайтера и гидрофойл, 12 с прицелом на зимнюю каталку и слабый ветер, тоже под гидрофойл, понятное дело. А, к сожалению, пока не удалось отснять достаточное количество хорошего видео, поэтому буду использовать то, что есть. Первый же... Запуск после Smile 2 чувствуется, что кайт стал технически более сложный и, похоже, имеет э, большее удлинение, которого, на мой взгляд, не хватало второй версии. Новый профиль ощущается более собранным. После первых же галсов стало понятно, что десятка удал удалась, э, имею в виду катание на гидрофойле. С прошествием времени это ощущение только укреплялось. Кайт остался таким же дружелюбным, отлично перезапускается с воды и практически не запутывается. Удалось даже раздергать бантик на воде без особых ухищрений. За полгода использования десятки ни разу не пришлось выходить на берег с кайтом в руках. По сравнению с прошлой версией, кайт дает немного больше максимальной тяги. Это расширяет нижний предел по ветру и добавляет поддержки на прыжках. На 12 размере удалось покататься в плотный ветер на гидрофойле. Кайт ощутимо лучше прыгает, дает хорошую поддержку на приземлении, но при этом нарастание тяги в окне довольно плавное, без рывков. Из минусов пару раз наблюдал, что кайт немного подворачивает э, ухо, когда ухожу в бакштег с даунлупом на гидрофойле. Такое происходило, если я излишне перетягивал планку или кайт, ну или наезжал немного накаит. Думаю, это побочный эффект, особенности профиля, которая позволяет кайту практически не запутываться при падении в воду. Этот эффект более выражен на 12 размере, хотя через пару часов катания привыкаешь и проблема перестает возникать, просто держишь его немного в натяжении или э, не так сильно передавливаешь. На мой взгляд, новое крыло отлично подойдет кайтерам, которые выбирают свой первый парафойл после надувного кайта. А также любители гидрофойла оценят стабильность и легкость кайта, которые позволяет кататься до последних соплей. А на снегу, несомненно, понравится тем, кто только начинает свой путь в кайтинге.